И злей в словах свою печаль. Молчание боли не смягчает, когда тебя кому-то жаль. Пускай тебя. Жалеет Увидишь, как С бедой в неравном споре А если вдруг среди людей Все души добрые истякли, Печаль спаси, До капли